Хочешь создать видео, которое наберут тысячи просмотров? Всероссийский конкурс «Этномедиа» дает такой шанс. Участвуй, если тебе от 12 до 18 лет. Тема конкурса — национальные традиции и культура народов России. Выбери одну из номинаций — вирусный видеоролик, мини-сериал или документальный фильм. Для участия нужна классная идея и простая заявка на сайте go2tv.ru. Лучшие работы будут отсняты командой профессионалов и гарантированно наберут тысячи просмотров. Участвуй в конкурсе «Этномедиа» и побеждай! Конкурс проводит Институт кино и телевидения «ГИТР» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование».